I have been doing a character and I have done so much Because there won't be an issue But so very expensive Левка. Это блин. Эти, где-то, Я вот это шею. вот Я бы, я бы, действительно. Люблю. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. You can do. Ну, все. Или по деву. Или по деву. Или Это чуть-чуть улетел. Ой, ты утоп! Ой, ты утоп! Ты утоп! Ты утоп! Ты утоп! Ты утоп! Ты утоп! Ну-ну-ну-ну. Mm -hmm. mm -hmm. Мурдиган. Мирдиган. Мирдиган.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 So, mm I -hmm. Подожди, чуть-чуть-чуть. Все. И где? Ну, куда Yeah. This is we don't Look what it I don't know think we're going to Я не могу, я не могу, потому что я не могу, я не могу, я не могу.